my name is my my name is my name is name 아아 это Ну, кто бы Там с правой стороны толпа была. Вроде их потушили, не? Не знаю. Одного вроде да. увидел там, там двое или трое зашел на. Прямо... Дырки брал. Двое заходит на. На зашел пацан. Бля, сорян, дым ебаный. Зашел, заш... Не увидел белого. Бля, в подвале какой-то хрен. Слева, слева. целый стал на... Убиватор на полудок. Уже отлекался, Стоит прямо на планте. Ща, погодите, давайте я под Ониксом на него залечу. Заходите Там двое. Да. Да хуя, да. Да хуя, да. Безобрал, бы Б забрал, помощь Б. совсем забыл, что у меня сканеры есть помощь. Слева где-то снайпер на гноме. С берут, а он на точке походу. С на б внизу. посередине середине на зашли. Заходим. убиватор заходит? Убиватель на идет справа. Слева, Точнее на цевш он шел. А, да. Наверху слева. Давайте к ним на базу атакуем! На Левый, подъем. Левый подъем, На Б, того на часа захвата, пока не на Б Левый чистый Б зашел, бацас один зашли какой там минус там был Там, там человек, человек. Человек. головочком напарнул еще головочка и еще одна и одна мне на деньги Б помощь нужна да пусть я поберал а ты в нету убиватель на no, хорошо За машину первого тебя... убил. Атакуйте типа, вас противника. Именно а, точно. Там бой. Справа заходит. Как же легко аимить после Warface нового варфреса в челиков Два на бэк зашли здесь Ну это я уже бурщину пошел на крестпу, но я хотел пожадничать и забрать у них Оникс. По центру заходит, но... Я заметил Типан. Я... Прям на точке А. Тут я спалился, он уже блядь, в прицел меня просто ждал. Потому что я там угрохнул. Yeah. На фоне, кстати, музыка из девяностых. х -го Называется кирпичи. Лево снайпер в железе, снизу Дед. <Слышко> <Dead. Слышко> Европейский сервер, кстати Б заходит, один Ну, еще один подвел. Стан, убила, как там я знаю, меня убил, и вот она наполовину стену улетела. Спасибо, Мазара. Что? вам... Ну, если вам понравилось это видео, то ставьте лайкос. Пишите любой коммент. А я пошел накс.